Привет всем. Татчик детонации это всего лишь своеобразный микрофон, который прикрепляется на блоке цилиндров и подслушивает звуки взрыва в камерах сгорания. Если частота звука превысит допустимые значения, в этот момент татчик детонации передает сигнал блок управления двигателя. Блок управления двигателя, получив сигнал от датчика детонации, догадывается, что раз уровень детонации превысил допустимое значение, значит появится высокая детонация в блоках цилиндров и отрегулирует угол зажигания так, чтобы высокая детонация в двигателе исчезла. Если система датчика детонации вышла из строя, Блок управления не получает сигнал и не предпринимает меры для погасания детонации. Поэтому, если во время не исправить этот неполадок, то через несколько времени последствия могут быть следующим. Первый. Быстрый выход из строя. Пробой прокладки КБЦ со всеми вытыкающими последствиями. 2. Ускоренный износ элементов цилиндра поршневой группы. 3. Трещина головки блока цилиндров. 4. Прогорание, полное или частичное, одного или нескольких поршней. 5. Выход из строя перемичек между кольцами. 6. Изгиб шатуна. 7 подгорание тарелок клапанов. Это обусловлено тем, что при возникновении детонации в двигателе электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. При полном или частичном выходе датчика детонации из строя появляется неисправность по одному из симптомов. Первое. Тряска двигателя. При исправном датчике и системе управления в двигателе этого явления бить не должно. Второе. Снижение мощности либо тупость двигателя, которое проявляется ухудшением разгона, либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Третье. Затрудненный запуск двигателя, особо, особенно на холодную. Четвертый. Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливо воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. О появлении ошибок будет свидетельствовать лампочка Check Engine на приборной панели. Однако стоит, стоит учитываться, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе других татчиков. Для того, чтобы выявить неисправности татчика детонации более точно, желательно воспользоваться электронными скамерами. Если есть проблемы связанные с татчиком детонации, мы увидим следующие ошибки. Ошибка P0325. Обрыв цепи датчика детонации. Указывает на проблемы проводки. Это может быть обрыв проводов, либо что чаще, окислившиеся контакты. Ошибка P0328. Высокий уровень сигнала датчика детонации. Сочастую свидетельствует о проблеме высоковольтными проводами. Ошибка P0327 или P0326 как правило формируется в памяти портового компьютера по причине низкого сигнала от датчика детонации. Как определить неисправность датчика детонации при появлении первых признаков неисправности? Проверка татчика детонации, возможно, даже не снимая его с блока цилиндров. Устанавливаем обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту. Потом маленьким молотком или каечным ключом наносим не сильный 1-2 удара по корпусу блока цилиндров вблизости от татчика. Если обороты двигателя после этого упали, это будет слышно на слух, значит датчик исправен. Если обороты остались на прежнем уровне, необходимо выполнить дополнительную проверку. Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, чтобы измерять значение электрического сопротивления. Самый лучший вариант проверки с помощью осциллографа, но так как простому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления, которые выдает тачек при постукивании. Диапазон измерения в сопротивлении находится в пределах от 400 до 1000 Ом. О проверке датчика детонации есть много видео на YouTube и ссылку оставлю ниже в описании под видео. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности ее проводки. Нет обрыва повреждения и изоляции, либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись. Помните, без правильной работы тачика детонации значительно уменьшается ресурс работы двигателя. Ну и в конец нашего видео спасибо всем за внимание. И просто подписаться на канал, нажать на колокольчик и кнопку «Нравится».